Итак, ребят всем всем добрый день всем привет привет тем кто меня не знает меня зовут виктор Бандалет. я являюсь основателем клуба сытых сетевиков автором книги формула привлекательного маркетинга и в этом видео я хочу вам дать пять 5 целых идей для контента а, к вашим сообществам, к вашим группам для того чтобы а, вы делали больше продаж рекрутировали неважно что вы продаете продукты услуги возможно свои курсы знания это неважно да, то есть возможно вы создали это это сообщество для так сказать для рекрутинга либо продук продукта продуктов вашей компании Хорошо, ребят, поставьте лайки, если вам, в принципе, ценно то, что вы слышите, делитесь у себя на стене для того, чтобы вы понимаете, что интернет, возможно, может слететь, для того, чтобы потом пересмотреть запись, для того, чтобы э, образовать, так сказать, по, образовать свою команду, научить свою команду, научить своих спонсоров, потому что зачастую такое встречается, что э, мы, в принципе, занимаемся разными штабами, вы хотите развивать бизнес. С одними методами, а ваш спонсор сопротивляется и говорит, иди в список знакомых, э -э, пиши обзванивай и много-много другое. Поэтому, в принципе, делитесь, чтобы все больше и большее количество людей было осознанным. И если вы до сих пор не подписаны на уведомления о новых выпусках, а мы будем вещать для вас с понедельника по пятницу, и потом в выходные дни мы будем высылать для вас дайджест. дайджест да, То есть это сборка, то, что контента было за неделю. Обязательно подпишитесь либо в описании под видео, либо же в, в посте на уведомления, чтобы не пропустить самое ценное. И еще на выходных мы будем выпускать аудиокастер, да, то есть аудио для аудиалов, тот, кто любит слушать контент с аудио. Вот, ребят. И... Прежде чем вы, знаете, вот э, о каком сообществе, о, как, о каких группах, в принципе, идет речь. И вот вы здесь должны подумать, э, э, прежде чем создавать некий контент, прежде чем создавать группу, вы должны всячески подумать, для кого, для чего вы создаете группу, для ваших потенциальных клиентов, для ваших потенциальных кандидатов, для ваших клиентов. По, э, возможно, вы хотите просто стать экспертом в некой сфере да, то есть не обязательно связано с вашей сетевой индустрии, сетевым маркетингом, сетевым бизнесом. И важно понять, для кого вы создаете э, эту группу. Раз и навсегда, когда вы что-то хотите продать, ваш продукт, ваш бизнес, вы ведете социальные сети, это не обязательно ВКонтакте, это может быть Facebook, это может быть ВКонтакте, Инстаграм, всегда запомните, вы ведете его не для себя, вы его ведете для них, для ваших идеальных кандидатов, для ваших идеальных клиентов. И уже ассоциируя это, Понимая это, вы уже создаете для них контент, обращаясь конкретно к вашему идеальному клиенту, либо к вашему идеальному кандидату. Поэтому... Прежде чем мы перейдем, вот вы прям возьмите блокнотики, ручки, поставьте плюсы, кто прям сидит и не просто слушает, а прям вот генерирует контент, да, то есть а, понимает, что вы сейчас черпаете что-то новенькое, интересное и обязательно что-то конспектируйте, записывайте, потому что это также ваш заряд энергии и контента на будущее ваши социальные сети, да, то есть для того, чтобы вы находили идеи, не задумали, блин, о чем мне писать? Да, вот бандалет будет каждый день, и его эксперты будут выходить, грубо говоря, говоря, в сообществе, и давать вам идеи для размышления, идеи для того, чтобы создавать безграничный поток идей, контента, опыта, чтобы вы... Знаете, что очень интересно, почему люди, кто-то получает результаты, кто-то не получает. Есть слушатели, да, то есть есть деятели, ну, мыслители еще есть. Есть люди, которые просто слушают. И, конечно, когда вы просто меня слушаете, вы один раз можете сгенерировать некий контент, исходя из моего контента. Но когда вы... Вы начинаете это перекладывать на себя начинаете делиться этим с другими начинаете внедрять получать опыт через свою призму и получать либо негативный либо положительный отзыв и у вас уже появляется неограниченное количество идей только с одной внедренной идеи предложенной мной и поэтому кто-то делает результаты кто-то не делает потому что кто-то берет и тестирует прорабатывает эту гипотезу потому что эта гипотеза сработала у меня у моих там партнеров клиентов но у каждого своя отправная точка А, да, то есть у каждого свой опыт, навыки, багаж. И у каждого из вас эта гипотеза будет работать либо лучше, чем у меня она сработала, либо чуть-чуть хуже. Но это работающие техники, и их нужно пробовать внедрять, потому что ну, лучше что-то, чем ничего. И поэтому а, мы определились, да, то есть мы определились на том, что а, прежде чем начинать, мы думаем, для кого мы служим, для кого мы будем генерировать вот эту вот эту, вот эту ценность, контент. И первое. Что я предлагаю для вас делать для того, чтобы повышать вот эти охваты, вовлеченность людей, для того, чтобы люди, целевая аудитория, которую вы собираете в группах, больше влюблялась в вас, это создать приветственное видео. И создать приветственное видео имени вас. То есть это не говорящая голова, это не кто-то там что-то рассказывает, а именно вы, да, то есть которую вы закрепите... В, своем, в своей группе, закрепленный пост, где вы на эмоциях, эмоционально, либо вы интроверты, вот так вот любите говорить, но в любом случае вы пытаетесь отдать вот эту энергию, себя, частичку себя настоящего, либо настоящую, чтобы человек уже на самом начальном этапе, как заходит в группу, он познакомился с вами. Это, кстати, очень сильно работает, если вы ведете закрытые группы, да, то есть для своих потенциальных партнеров либо клиентов. Это вот такие доп-системы, если кто за мной давно уже следит. Есть у меня такая технология которые я обучаю клиентов и э, в своей команде, э, мы используем эту систему для рекрутинга и для продаж нашего продукта. Да? То есть доп. система, где мы собираем людей, заинтересованных либо там в бизнес возможностях, либо в продуктах. И вот приветственное видео желательно первое, чтобы было ваше, чтобы э, э, владелец этой группы э, знакомил себя э, в этой группе и рассказывал, зачем эта группа была создана, потому что каждый человек, и это э, касается презентации вашего бизнеса каждый человек каждого человека волнует зачем ему слушать вас почему он должен слушать вас вот вы эту причину должны рассказать почему вы создали эту группу для чего для кого познакомиться с человеком баблеть человека рассказать какие боли и потребности решает от ваша группа рассказать о правилах которые люди должны придерживаться да, то есть смотря находясь в вашей группе и потом сделать некий призыв к действию для того чтобы вовлечь человека сделать первый шаг с коммуникацией вместе с вами например написать о себе для чего ему это нужно с каким опытом он пришел в какой он компании либо что он хочет изменить свою жизнь и так далее и тому подобное вы приветственное видео сделали закрепили его да то есть это вот ваш первый такой контент с которым встречается новый подписчик новый подписчик который в принципе заходит в вашу группу и решает остаться ему либо не остаться, и а, таким образом, да, то есть вы а, привлекаете человека и заставляете человека, да, то есть вовлекаете человека остаться в вашей группе, либо уйти и найти какого-нибудь другого сопровожатого, грубо говоря. Следующая, вторая идея, которая очень интересна, мало кто внедряет, кто-то внедряет, а потом бросает, но это очень важно, а, э, прививает привычку смотреть вас периодически и либо часто в те либо иные дни. Это называется тематические дни каждую неделю. Ну, например, грубо говоря, имеется в виду денежный понедельник, да, то есть вы в понедельник говорите о деньгах, вторник у вас, например, рубрика по похудению, ну грубо говоря, да, то есть в среду у вас рубрика рекрутинга, в четверг у вас рубрика построение воронок. Пятая группа у вас рубрика переговоров, либо рубрика вопросы и ответы с вашими потенциальными клиентами, либо партнерами, то есть участниками группы. И когда вы начинаете дублировать это в мир, да, то есть когда а, вы каждым разом в понедельник вы говорите только об этом, во вторник вы говорите только об этом, в среду вы говорите только об этом, четверг и пятница только об этом, грубо говоря, человек привыкает и он понимает, о, сегодня понедельник, сегодня мы поговорим о деньгах и мне это интересно, я пошел, да? то есть у человека не возникает вопросов, блин, а что-то, о чем сегодня будет прямой эфир, либо а, о чем завтра будет прямой эфир, человек привыкает и он начинает приходить более лояльно на тот либо иной эфир, потому что ему важна именно эта тема. То есть человек уже не ходит как-то в, в прострации, в абстракции, грубо говоря, да, то есть, а именно ходит э, на ваши эфиры осознанно понимая, что вы сегодня будете обещать эту рубрику и постоянно вот экспериментировать с интересными такими рубриками и опять же очень важно не создавать рубрики лишь бы от, от балды ну типа ну и чё а, и чё, и там вот я захотела а, не знаю, о множественных источниках дохода поговорить а ваша группа создана для ваших потенциальных идеальных клиентов, которых волнует тема похудения, о каких множественных источниках дохода в принципе может идти речь вы опять же подумали о себе, потому что вам интересна тема а, множественных источников дохода, а вашей целевой аудитории это неинтересно. Опять же, прежде чем создавать рубрики, да, то есть вы всегда думаете, а было бы это интересно вашей, вашему идеальному клиенту, которого вы привлекаете именно в эту группу. Ребят, с этим понятно, поставьте, пожалуйста, десяточки, если вы крайне понимаете, что нет балды брать тему, а нужно понимать ваших аватар, нужно понимать вашу целевую аудиторию, что их беспокоит. Что, их, что им болит? Какое решение они хотят найти, в конце концов, посещая ваши прямые эфиры? То есть что, опять же, отталкиваясь, например, от вашего продукта, либо от вашей бизнес-возможности, какую выгоду он приносит да, то есть вашим идеальным клиентам, либо потенциальным партнерам? Что он может дать? И вот именно исходя из этого вы формируете те рубрики, тот контент, но не нужно говорить людям, если вы собираете аудиторию, которым интересна красота и здоровье, вы начинаете им говорить о финансовой грамотности. То есть это, скорее всего, не зайдет. Ну, если уж вообще вам как бы непонятно, да, то есть по поводу того, что же давать вашей аудитории, спросите у них. Да, то есть если вы собираете некую аудиторию, сделайте опрос, и в опросе создайте некие рубрики, и пускай они проголосуют, какие темы им было бы интересно, чтобы вы освещали. И тогда вы уже исходя из полученных данных Можете генерировать некий контент Дальше, ребят Следующий Следующий момент, третий Это проводите регулярные эфиры Проводите регулярные эфиры Хотя бы один раз в неделю То, что я вам сказал да, то есть это не обязательно прямые эфиры, ну, то есть вот каждый день какие-то рубрики, это могут быть просто посты, это могут быть какие-то тесты, это могут быть какие-то опросы, это могут быть просто видео, это могут быть статьи и так далее. Но один раз в неделю обязательно выходите в прямой эфир со своей аудиторией, чтобы они касались вас вживую, чтобы они могли вам задать любые вопросы, вы могли бы им ответить. Как минимум самая простая рубрика один раз в неделю, которую вы можете сделать, это вопросы и ответы вопросы и ответы либо вы можете проследить какие вопросы задавали на прошлой неделе бывшие таксы ну, в прошлом ваши участники и просто создать а, тему ценный контент для того чтобы вы поделились это именно в прямом эфире делитесь ценностью советами проблемами решениями Отвечайте на вопросы ваших а, будущих там потенциальных клиентов либо кандидатов партнеров и это выстроится очень сильный коммуникационный мост. То есть сегодня без прямых эфиров вы бизнес никак не построите. Ну, забудьте. То есть это, это равносильно, знаете, вот сегодня в эру 21 века а, социальных сетей, где сегодня практически уже каждый второй пытается взаимодействовать со своей аудиторией через прямые эфиры, это равносильно как не использовать интернет и идти просто работать на холодный контакт, раздавая листовки. Это работает. Но эффективность э, крайне мала. Согласны, ребят? Поставьте пятерочки, если вы со мной согласны. То есть для того, чтобы хотя бы пятерых человек заинтересованных как-то привлечь вашей продукции, либо при, прийти на вашу презентацию, встретиться с ними, нужно раздать там тысячу листовок чтобы получать 5. Это то же самое, как там, с, э, заниматься спамом. Да? то есть э, нужно Для того, чтобы привлечь хоть как-то пять полупокеров, как я их называю, э, это, это еще даже хуже, чем холодные контакты делать, но ну, чтобы вы понимали. Вот спам – это хуже, чем э, заниматься холодными контактами, потому что в холодном контакте вы хоть как-то лично взаимодействуете с человеком, вы лично дали ему листовку, лично проанкетировали, а потом человек э, из тысячи вот этих листовок 5, например, которые проявили желание, пришли к вам навстречу, да, то есть если брать старые дедовский методы, и вы лично с ним пообщались, а в что? В все якобы автоматизировано, вот этот робот, который еще отправляет безличностные э, сообщения, и потом еще ссылки реферальные и даже спонсоры друг друга не знают, спонсоры дистрибьютора друг друга не знают, либо знают там привет, пока. То есть это вообще никакой связи, а потом удивляемся, почему эти методы не работают? Да не работают, потому что это безличностное отношение. Вот. Прямые эфиры, если вы не проводите прямые эфиры, это равно, ну, ровно тому, что вы идете на холодные контакты и не используете интернет. Это также вот равносильно, что просто писать посты, пытаться там еще что-то делать. Вы никогда не построите свой личный бренд, если не начнете проводить прямые эфиры. Дальше, ребят, четвертое, что очень важно. Демонстрируйте и признавайте участников вашей группы. Я не так давно это внедрил более так активно я раньше это тоже внедрял, но более активно я внедрил это в своей команде, когда мой бот, но ну, я настроил это бот, но ну, вам не обязательно заморачиваться в эти настройки, тогда каждую неделю я собираю уровень достижения, в принципе, что, что, что мой партнер сделал за неделю. Малень, самую маленькую победу, которую он сделал, я начал признавать их, я начал делиться результатами моих партнеров, маленькими победами, крупными победами и так далее. Это очень сильно, сильно начало стимулировать людей для того, чтобы каждую неделю делать хоть какой-то маленький прорыв. И если у вас есть возможность поздравить с днем рождения, либо же вы понимаете, что в вашей группе есть человек, который добился нового ранга в своей компании, неважно, с вашей помощью, либо не с вашей, либо же он активный просто пользователь, он часто ставит лайки, комментирует, репостит ваши видео, признайте их, делайте один раз в неделю вот такую рубрику, когда вы а, а, а, рассказываете о своих подписчиках, то есть общайтесь с ними в личку, переходите, проводите с ними консультацию просто ради того, чтобы выстроить э, взаимоотношения, узнавайте, э, узнавайте этих людей, стройте коммуникацию, Утепляйтесь с ними и просто делитесь их жизнью у себя в группе. Проявите заботу, покажите, что вам важно каждая частичка тех людей, с которыми вы соприкасаетесь, и э, те люди, которые соприкасаются с вашим контентом. Показывайте их. И когда вы покажете свою любовь, свое внимание к вашей аудитории, ваша аудитория начнет еще больше любить вас, доверять вам. И э, с наибольшим э, желанием, так сказать, э, энергии, Хотеть узнать, где вы развиваетесь и двигаться вместе с вами, ребят, это круто. Поэтому есть множество сервисов, на самом деле те, которые поздравляют каждый день с днем рождения ваших подписчиков, можете найти во ВКонтакте, в, там в поиске вбейте там поздравления с днем рождения и так далее, можно найти, покопаться найти. Я помню, мне даже в личку писали те люди, которые предлагали данные возможности. Всякие, знаете. Виджеты активности, да, то есть за лайки, за комментарии, за репосты, э, выводить людей там на лидерборды, кто лучший лайкер, комментатор, репостер и так далее, для того, чтобы люди видели, что они замечены, они замечены, и это очень важно, э, что их э, за маленькие победы поздравляют, да, то есть, и таким образом это очень сильно повлияет на вашу вовлеченность, на, в принципе, на желание быть в вашей группе, общаться вместе с вами и находиться рядом с вами. И дальше. Ребят, пятый, э, пятый вид контента – это... Делитесь успешными историями и отзывами с а, ваших партнеров, а, ваших клиентов, а, просто ваших участников группы, которые благодаря ну вот вы провели консультацию и кто-то оставил обратную связь, отзыв, насколько вы стали ему полезны. Да, то есть обязательно делитесь живыми историями успеха, отзывами. Это социальное доказательство, что вы действительно двигаетесь в нужном направлении. И это еще знаете как дрова в огонь, уголь в в огонь, масла в огонь а, топливо в огонь который разжигает еще больше и больше желаний тех людей которые еще еще еще только созревают, чтобы с вами скоммуницировать чтобы у вас что-то купить к вам прийти в бизнес к вам прийти на консультации поэтому это очень важно делитесь историями успеха отзывами результатами своих клиентов своих партнеров своих просто кандидатов которые там вы хоть как-то чему-то помогли возможно вы написали пост и вам оставили комментарий а, классный развернутый возможно вы провели прямо эфир и вам оставили обратную связь по прямому эфиру насколько вы ему понравились делитесь самыми даже маленькими победами и э, обратной связью вашей целевой аудитории что побудить других тоже оставлять вам обратную связь писать все отзывы получать результаты потому что они видят что вы также показываете и поощряете то что они вам пишут вот. Поэтому, ребят, обязательно применяйте эти техники, ставьте лайк, делайте репост а, на свою стену а, данного, данного контента, подписывайтесь на движуху, подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить последующие выпуски суточной дозы удивительного.